Перед началом выпуска хочу выразить слова поддержки гражданам Украины, а также со всей уверенностью заявляю, что здравомыслящие белорусы и россияне с вами в это нелегкое время. Я не хочу, чтобы войска РФ, которые развязали войну, были повержены. Мне бы вообще не хотелось смертей с обоих сторон. Я хочу, чтобы они вернулись домой к своим семьям, и этот кошмар уже наконец-то закончился. Лучше бы эти войны своих людей внутри страны защищали от беззакония, которое устроило...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 Теперь к призм. 17 февраля был не только день рождения бывшего владельца криптовалюты призм. В этот день был запущен и сам блокчейн монеты. Вот уже 5 лет, как российская монета бодуражит умы криптоэкспертов, заявляющих о скаме технологии. Но что нам эти выкидыши из отряда мамкиных инвесторов? В наших рядах есть более тяжелая артиллерия. Предприниматель, юрист, преподаватель, глава юридической компании туров и партнеры, автор книг и профессиональных учебных виз курсов по полной оптимизации налогов и обеспечения безопасности бизнеса. Это все из википедии, я читаю. На одном из недавних стримов Туров светанул своим олет-экраном, а возможность нажать на паузу еще раз подтвердила причастность Владимира к нашему сообществу. Также на скрине мы видим приложение биржи BTC Alpha, которое на днях заблокировала доступ к своим активам для граждан и стран агрессоров, то есть для Российской Федерации и Республики Беларусь. Я не берусь судить руководство биржи за этот шаг, но к примеру Binance пошли другим путем. Вместо блокировки аккаунтов граждан, которые в большинстве не причастны к военным действиям, я бы даже сказал, что многие из них и вовсе не выбирали эту власть и находятся также в плену у этого государства. Binance убрал все торговые комиссии для граждан Украины, я и дальше буду наблюдать за действиями криптовалютного сообщества по отношению к каждой из сторон, которая хоть как-то замешана в этой войне, а самые важные и и интересные новости, буду публиковать у себя в телеграм канале, ссылку на который ты найдешь в описании. И кстати, будет не лишним подписаться, ведь сегодня тормозят Facebook, а завтра и ютуб могут отключить. Ну и самое важное, что мы должны были вынести из новости о блокировке биржей, это способ хранения своих активов. Уже избитая фраза, но как-никак кстати, если ты не владеешь своим приватным ключом или владеешь им не только ты, то ты и вовсе не владеешь криптовалютой, которую ошибочно считаешь своей. Помимо пиар-компании Prism, которую запустило сообщество Prism Crystal, активисты решили прокачать официальный аккаунт монеты в Твиттере. Кстати, и один из владельцев бренда Prism поддержал эту идею и даже предположил, что по мере роста подписоты на аккаунте возможно привлечение внимания CoinMarketCap криптовалюте призм, а там гляди и бинанс не за горами, хотя по моему мнению главное не попасть на бинанс, а при попадании на него не обосраться, что скорее всего у нас и выйдет. Ведь попадая на крупную площадку и не показывая там оборотов, мы ровным счетом ничего не меняем, на мой взгляд лучше направить усилия на уже имеющиеся биржи, а там и другие проявят интерес, и даже вполне возможно что не мы, а они проявят инициативу, а между прочим Интерес у твиттер сообщества к монете призм уже появился. Например пользователь одновременно являющийся криптоэнтузиастом с аудиторией более чем 120 тысяч читателей поздравил призм с днем рождения. Не знаю куплен был этот пост или нет, главное что еще больше людей узнали о монете призм, а возможно и стали ее держателями. Ну а в завершении выпуска хочу вам показать необычный лот который можно приобрести за криптовалюту призм как по рекламе призм на своем рабочем месте, или даже будучи посетителем магазина электронной техники. Ставь лайк этому ролику, чтобы еще больше людей узнало о криптовалюте призм. Ну и конечно же подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики.